Но, скажем, гипсокартон. Вы думаете, кто первый сделал и когда? А? Первый завод где был по гипсокартону? В Советском Союзе. Первые образцы а, пустотелых керамических блоков. 30-е годы. У нас был огромный проект. А, такой м, хотелось сделать Дом Советов. Но это 30-е годы. Э, Здание было высотой 400 метров А здание это было постамент для статуи Ленина Я не помню сколько постамент, но где-то примерно половина Это здание в виде постамента Статуя Ленина, в голове Ленина кабинет Сталина Но, конечно, вы, вы улыбаетесь, это нормально Но тогда был такой заказ в этом здании, в этом постаменте было два зала. Большой зал 20 тысяч человек, малый зал 6 тысяч человек. Вот такие были размахи у нас. И когда разрабатывали этот проект, там и арболит был разработан Там пустотелые керамические блоки были разработаны Там гипсокартон был разработан Там сверхпрочные стали были разработаны Там цементы марки тысячи и выше были разработаны И до войны было построено в каркасе несколько этажей Потом из этого металлического каркаса делали противотанковые режимы И слава Богу когда значит, стали разбирать этот каркас, архитекторы вздохнули с облегчением, потому что когда они поняли, что облака будут примерно всегда на уровне коленок Ленина, память, то что же их ждало? Куда бы их послали после того, как бы правительство увидело, что такое они сделали?